Друзья, добрый день! Сегодня в своем видео я покажу вам, как узнать IP адрес компьютера. Итак, вот у нас открыта Windows 7, нажимаем правой кнопкой мыши на сеть, это вот внизу справа, где часы. Выбираем центр управления сетями и общим доступом. Нажимаем подключение по локальной сети, сведения. Здесь у нас есть строчка адрес IPv4 192.168.013. Это IP-адрес данного компьютера. Теперь э, следующий способ. Нажимаем пуск. Вводим в команду строки CMD. Здесь пишем IPconfig. Вот, и также у нас есть строчка IPv4, адрес 192.168.0.13 Ну, можно еще нажать Пуск, панель управления. Дальше выбираем сеть и Интернет, центр управления сетями, в общем, доступ. Ну, и то же самое, как мы делали. Подключение по локальной сети, сведения. Вот так узнать IP-адрес компьютера. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забывайте ставить колокольчик. Всем пока!